Всем привет, ребята, вы на канале Росексена. В этом ролике я вам хочу рассказать о новой акции, которую запустил Гейтайо. В прошлых роликах я вам рассказывал о других акциях, например, где вам нужно играть в игры и зарабатывать очки, тем самым поднимаясь в топе лучших игроков. Если вы войдете, например, в топ 20 самых лучших игроков, вы претендуете на призовой фонд размером 2800 э, долларов, тем выше вы подниметесь рейтинге тем больше вы можете заработать такие акции проводится в гейтой очень регулярно потому что она хочет заинтересовать нас потенциальных клиентов трейдеров которые будут торговать в этой бирже например сегодня она запустила новую акцию где вам нужно приглашать людей выполнять задания и за это получить вознаграждение а именно боксы где вы можете заработать до 200 баксов то есть в обычных боксах смотря какой бокс вы получили какое вознаграждение вы получили ваш заработок тоже может увеличиваться например в редких боксах вы можете заработать э, до 500 баксов а как это э, получить для этого вам нужно пригласить ваших друзей нажимаем э, кнопку пригласить и скопируем ссылку и с этой ссылки поделимся с друзьями они должны перейти по вашей ссылке зарегистрироваться и пройти по подверженной личности, то есть QIC. То есть, вам нужно приглашать своих друзей, они должны торговать, быть активны в бирже, или же просто зарегистрироваться и подтвердить личность. Вы сами можете выполнить торгов торговые задачи, например, торговать на 10 баксов, 200 баксов, э такие задания есть, и за это получаете вознаграждение, например, э боксы, обычные боксы, и вы можете их открывать и на этом зарабатывать. Такие акции в гейт проводятся очень часто, так как пример прошлая акция, где вы можете играть в игру и на этом заработать. Кстати, она все еще доступно. доступна. Вот здесь появился подсказка. Вы можете перейти по подсказке, смотреть и зарабатывать без депозита, просто играя в, в игру. Гейта может себе это позволить, потому что она входит в топ 7 самых лучших а, криптовалютных пирж а, в крипторынке. Если мы заходим на CoinMarketCap, то мы видим Юго в 6 месте в спотовом торговле и почти 20, за 24 часа его объем торгов составляет 572 миллиона долларов а в деривативах он держится на седьмом месте Сегодня его объем торгов составляет а, больше 600 миллионов долларов. Поэтому Гейтаю может себе позволить и может каждый раз новые акции вам проводить, чтобы были заинтересованы И такие акции, как я говорил раньше, такие акции проводятся очень часто. Если не хотите таких акций пропустить, подпишитесь на канал, тогда вы не пропустите новые акции, в которых вы можете потенциально заработать. На сегодня у меня все. Удачи!